Представляем вашему вниманию журнал учета огнетушителей. Согласно норм пожарной безопасности, на каждом предприятии должен вестись журнал учета огнетушителей, ведь огнетушители являются важнейшим средством тушения пожара в начальной стадии. И в случае неисправности этих средств, в результате пожара могут пострадать работники, предприятия и имущество. Перед тем, как установить огнетушитель на объекте, необходимо провести его первичную проверку, в ходе которой проверить комплектность огнетушителя – целостность и исправность его элементов наличие на корпусе краткой инструкции в которой описан порядок применения огнетушителя и его основные технические характеристики если огнетушитель соответствует всем вышеуказанным требованиям то ему присваивается номер который наносится на корпусе после чего его данные заносятся в журнал регистрации огнетушителей. В большинстве случаев руководитель назначает приказом лицо, ответственное за осуществление контроля за средствами пожаротушения и ведением данной документации. Заполнять журнал очень просто. Над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо внести.